Привет, меня зовут Николай Ившин. Я финансист. В этом видео мы будем созваниваться с Кэйри Беком. Он из Казахстана, город Истана, ну уже Мы У него строительная компания. Мы с ним будем внедрять финансовый управленческий учет на сервисе Small ERP. Будем разбирать финансовую модель, будем записывать задачи, которые он выполняет, его функционал, и будем делегировать его функционал. Также мы будем рассчитывать финансовую модель в точке B, разрабатывать мероприятия по увеличению прибыли. И также коснемся личного тайм-менеджмента, вы узнаете, как предприниматели закрывают свои так называемые незавершенки. Будет серия из этих видео, мы будем помечать их решетка номер один, решетка там, номер два. Желательно смотреть с первой части, таких предпринимателей будет ну, много. По каждому предпринимателю мы создадим а, плейлист, и вы в каждом пле плейлисте можете посмотреть, а, как развивались события у того или иного предпринимателя. А, смотрите видео, которое мы засняли по скайпу. А, приятного просмотра. Обязательно подписывайся на мой канал. Тут я правильно понял? У него получается, в, в этом на 400 тысяч он тебе дал, да, получается? Нет, он мне больше дал, я сейчас, э, я правильно понял или нет, вот смотри, получается. Вот в бизнес -то ты можешь написать, что ну приход товар, ну, товаров на склад просто. А, так, да? Да, да ладно. Штат. То есть оно у тебя не будет нигде участвовать, ни в прибыли, ни в ДДС, то есть пришло-ушло, приход товаров. Товары. Угу. <свят> вот. И потом, допустим, что там еще? А вот расход, получается. Да, расход нужно еще, да, как ты его там сделал? Ну, вывод бизнеса, да, только сделал его, получается, ну, как бы отдал. Оплата, оплата поставщику, да, или как? Оплата ну, как... за товар? Или нет? За товар, под реали... ну, который, ну, то есть оплата за товар под реализацию, чем такое, ну, чтобы она у тебя прям была точно под нее. Ну, в скобках, ну, под реализацию. Пишу. Еще одну статью. Создай себестоимость. Это куда? Это в вот расход? расходы, да. Себестоимость и вид деятельности прямой. Прямые, там, да? Угу, да, сохрани. Вот. А она где используется? А? Где используется? Ну вот смотри, ты товара продал, допустим, на 200 тысяч. У тебя же там себестоимость какая-то будет. Ну, допустим, да. наценку ты делаешь. Ну, допустим, я 5757 беру, а там реализация 9 тысяч, допустим, примерно. Ну, 5700 у тебя себестоимость, а цена 9000, да? Да-да-да. Вот, ну, давай в ДДС сейчас проведем эти проводки, чтобы ты это, то есть ты на склад уже закинул товар, да, получается 400 тысяч? Ну, я не весь, да, я вот частично, вот я просто сам, чтобы понять и объяснить этому. А. Вот сейчас, короче, ты… Приход товара сделал, давай мы типа сейчас э, поставщику делай расход, ну, сейчас ему 200 тысяч как будто отдали. Нет, вот новый расход просто делай здесь, да, прям. Ну, то есть, ты, ну раз ему 200 тысяч просто отдал статья, э, ну, вот под реализацию, которая. да Нет, тут вообще ничего не выбираешь, ни сделку, ни, ну, как бы вообще ничего, пусто просто оставляешь. Проект не надо писать? Нет, нет, не надо. А, а в приходе тоже не надо указывать? Приходит тоже не надо зачем uh -huh, все а то я с этого что-то начал требовать оплаты ну например ты там ну с какого народный банк например mm -hmm. условно ему заплатил с народного банка 200 тысяч когда ты ему деньги уже отдашь например mm -hmm. понимаешь да mm -hmm тоже надо сохранить. А сейчас ты допустим, а вот... товара продал на 100 тысяч. Делай Посмотри, так. получается, когда я приход делаю, я количество здесь не пишу, да, у меня просто в сумму, сумма фигурирует. Да, конечно, да, просто сумма. Это же управленческий что все в деньгах. Mm -hmm. А в примечании можно писать там, ну, прямо писать подробно, что ты взял. И когда оплата за товар, ты тоже подробно будешь писать, за что ты ему отдал. Mm -hmm. Вот, Все смотри, понятно. сейчас ты клиентам товар продал на 100 тысяч, например, угу. пиши приход, да, приход, кли... ну, приход оплаты от клиента, да, она уже выбрана у тебя, вот, да, вот тут уже проект какой, B2B, да, получается у тебя? B2C, B2C да, вот 100 тысяч пришло тебе от клиента, там тоже на башню. народный банк все вот. смотри <свят> сейчас ты на 100 тысяч продал у тебя там себестоимость и сколько ты говорил на тысячу смотри получается по 9 реализует 5 700 там получается 5 5, 757 у меня допустим это реализация у тебя, Ой, себестоимость, да, себестоимость. Процента. как себестоимость у тебя 60 процент 63 процента получается да тебе сейчас нужно сделать расход вот эту себестоимость выбрать да вот так себестоимость проект О, тоже пишет да да, да. Сумма. А когда ну, поступление же тоже должен как, да, проект. Ну, если оплата с клиента, то да. А, смотри, здесь пиши 63, 33. 63 333. Ну, какой процент у тебя ну, получился? Ну, то есть, со тысяч это будет 63 33. Форма оплаты склад. То есть, 100, ну, на складе у тебя меньше на эту сумму стало. Сохраняй. И, ну, по сути, тебе еще по-хорошему, в планировании. Ну, ты 200 отдал, тебе в планирование еще надо записать, когда ты еще 200 отдашь э, ну, человеку. Ну, я должен же, как я могу. То есть я когда реализую, тогда я отдаю, отдаю, получается. А, ну и оставь так, тогда пофигу. Вот так, примерно. Так, ну и заходи в баланс, ты сейчас посмотришь, что у тебя вклад уменьшился, получается, на 63 тысячи. Видишь, на складе меньше стало. Mm -hmm. А ты на склад еще что-то добавлял, получается? А, наверное, этот добавил. Что? Да, вот он добавляет просто. Мы одного меня А, кто-то добавляет, да, сейчас у тебя склад? Да, да, да. Я понял. Ну, у тебя, короче, склад уменьшился на 63 тысячи, он бы сейчас показал. Вот. Такая штука. Ну, получается, когда реализация идет, он должен еще себестоимость да, вносить. Да, а вот тебя... это я, я не знаю. Уменьшался, получается. Угу. То есть, когда ты продаешь, у тебя себестоимость есть и ну, как бы поступление от клиентов. Ну, себестоимость я вношу тогда, когда я ему отдаю, рассчитываю за товар. А если да, просто. Покупает. А, когда оплата от клиента, тогда да. я тоже вношу. Только тогда и вносишь. Когда поступление от клиента, да? А... Клиента на 100, я... то есть, ну по сути клиент тебе дает 100 тысяч, а ты ему ага. отдаешь 63 тысячи со склада. Но я же еще сразу ему не отдал, допустим. Кому? Кого? кому? Ну поставщику, допустим. Не, какая разница, поставщик тебе дал, у тебя уже 400 тысяч на складе лежит. Угу. Потом тебе приходит клиент, дает тебе 100 тысяч, а ты ему со склада отдаешь 63 тысячи. Mm -hmm. То есть у тебя товар же тоже стоит денег? Да, no, no, no, no, я понял. Вот именно вот в такой последовательности эту штуку. Я сейчас До меня до, до, дошло сейчас. У тебя инсайд, что ли, получается? Ну, видишь, я сейчас вот эту, как я тебе объяснить, получается B2C вот этот, я сильно не развивал, ее. я сейчас вот оператора взял, получается, немножко рекламу запустил, и. Начинаем в эту сам вникать, ну как бы эту тему раскачивать, потому что у меня в основном B2B деньги поступали. можешь презентовать, да, там, как у тебя баланс, там, что у тебя в балансе творится, что у тебя там в прибыли, что там в ДДС, как ты там финмодель, да, там, эти незавершенки делаешь, функционал. Можешь вообще просто рассказать? Прямо сейчас? Ну да, я же видео записываю для Ютуба. Не, а скажи вот по сервису, что у тебя там, ну, раз мы, ну, чтобы с него не припрыгивать, что там у тебя в прибыли отражается, ну, вообще, как ты все это понимаешь там? По поступление от клиента так, в этом месяце три сделки закрыли, то есть еще одна сделка оплатилась, B2B, uh -huh. и ожидаю еще два поступления. Вот, два, я, еще две сделки я не смог закрыть. Ну как -то в прибыли, если ты закрыл сделки, у тебя в прибыли должно отразиться. Минус у меня, да, стоит сейчас? Нет, mm -hmm. у тебя стоит по дням, чуть выше листни. Вот, и сделай, вот где у тебя день стоит, поставь месяц. Да, и... Угу. Да, вот здесь поставь 109. Э, 0,9. И все, и сделай построить отчет. Вот, ты, получается, две сделки закрыл на 100 тысяч? М -м -м, нет. А, на сколько? Так, мы сюда внесли, нет. Получается... Нет, зайди в сделки сейчас. Какие ты сделки закрыл? Ну, вот у тебя еще там есть э, строй. Ну, да, или 50, Ну Вот я закрыл, получается, вот этот объект. Этот ну, вот... дату закрытия нужно октябрьскую поставить. Чуть, прав... ну, чуть правее у тебя, как бы там есть. Э... Угу. Дату закрытия не сделал из-за этого, да, получается? Да, да, да. Дату ну, то есть, ты, как бы ее не закрыл. Так, ну, ну, вот. еще, еще вправе тебе нужно пролистнуть чтобы у тебя там редактирование было сделки да и вот редактирую ее и там дату закрытия поставь поставь там 10 вот дата закрытия в сам внизу и это дата, ну, дата заключения а внизу дата закрытия сохраняй угу. Там дату, дату ты сбил, поставь там тоже десятка. ага. Сохраняй. Дата заключения правильно, да, или нет? Да, да, да, все, сохраняй. Угу. И какую еще ты закрыл? Так, сейчас. Ну, от него, от клиентов еще не поступило, но ожидаем сейчас. Так, h получается. Это тоже, да, у тебя закрыто получается? И, ну, она у тебя на самом деле не закрыта, когда клиент придет, ну, переведет деньги тебе, ну, остатки, она тогда будет закрыта. Миллион восемьсот получается, я закрыл. И ну, а ты, ты не пришли же, да? Нет, не пришли. Но вот когда придут, тогда и закроешь. Да, и вот здесь вот, у меня еще одна сделка. Ну, и... тоже деньги не пришли. Нет, не пришли. Ну, на этой неделе даже предположить. вот как придут, так закроешь. Mm -hmm. Вот, смотри, сейчас прибыль у тебя изменилась. Что-то я... Для меня, наверное, Америку. это Что-то я сюда редко захожу в прибыль. Ну да, ты вот смотри, у тебя выручки на 500, ну то есть закрытых сделок себестоимости там на 100, баллы прибыли 400, общих расходов на 200. Компания заработала 153 тысячи, из них ты 450 забрал дивидендами. То есть ты забрал больше, чем компания заработала на 300 тысяч. То есть тебе срочно надо еще сделки закрывать, чтобы ты ну, в минус не работал. Но у тебя закрытые сделки, это сейчас по факту забрать просто с двух сделок э, деньги от клиентов пишите угу. октябрь уже ну, формируется. Октябрь это десятый месяц, девятнадцатый год. Видишь, да? Угу. Ну понятно по цифрам же, да что такое? Да, вот вот это вот что такое гистограмма? Для чего она а, нужна? Это короче, если ты в цифрах понимаешь, тебе они в принципе эти графики вообще не нужно Забей ну, на них. Понятно. Ну вот смотри, у тебя уже отчет по прибыли формируется по, ну, по октябрю. Мы же с октября начи, ну, начинаем. Ну, начали. Да, да, да. И вот сейчас мы, по сути, сможем отследить, сколько ты заработаешь за октябрь. Прикинь. Да, у меня со 2 октября, по-моему, начался. Или с 1 я начал вести. Ну, точно не помню, но у нас записано, по-моему, с 1. Ну, точно не буду тебе говорить. Там вроде. Ну, короче, начало месяца. Что там даже денег, ну, как бы ну, вот, Получается, что сейчас у меня помощник. Делает, получается, сумма прописывает сумму возврата гарантийных. Но. И когда удерживает, у меня сейчас он сразу там три года отчитывает и сразу отбивает. Mm -hmm. <coughs> Если они не платят, он уже смотрит, да, какой просроченный и уже с ним как-то взаимодействовать может, в принципе. Ну, он пока эту дорогу протаптывает, потому что я сам еще процедуру это все не знаю. Mm -hmm. ну, учись. Пока сам вникает, да. Ну, учись, нормальная тема, что? Ну, ну. По незавершенкам, что Ты что-то сделал, что? Ну, да, я делаю периодически, переношу, вот получается. Давай нумерацию сделаем, сколько ты штук сделал прям. Там, один, два, три, 4, 5. Сделай. Вот, ну и пустую строку можешь удалить. Ну вот один-два, обведи, да, и растение туда вниз. Вот ну, не штук не не... Круто. ну, видишь, там получается, что то, что ты мне говорил, я там, допустим, про... ну, по мелочи так не прописывал, получается. Короче, надо мелочи. Они у тебя жрут 80% твоей силы, энергии. Поэтому их точно нужно прописывать ну прям стопудово, то есть ты на мелочи внимания не обращаешь, они жрут основное твое время. И давай здесь тоже сделаем нумерацию, ну, чтобы ты понимал, да, там, сколько у тебя, там, один-два сделай, и тоже в стени Вот, ну и мелочь обязательно, ну, пропиши тоже, потому что у тебя мозг, ну, как бы он обманывает тебя, потому что ты много времени на мелочи тратишь. Но все равно... Ну круто, ну как бы по незавершенкам тоже у тебя дела идут, как бы. Ну, единственная мелочи стопудово пропиши Потому mm -hmm. что они у тебя вообще все время жрают. Ну, и ты по функционалу много, да, передал? На функционал я передал, да. И. Давай тоже здесь нормальный список сделаем. Вот, пустые удалим. Угу. Ну вот, сколько у тебя там один, два, да, там. Потому что ты много функционала уже, это ты даже финучет передал, ну, а многие в группе еще даже не передали этого. Вот, заказывать корочки монтажников прорабу, да, у тебя сейчас на примете? Давай тоже там список сделай что еще нужно передать. А, вот да, вот. и, в принципе, может перенести. Круто, ну, смотри, ты уже больше, чем половину передал функционала. Вот, выдача ЗП пока еще нет. А... Отмечу, ну... что, что она у тебя в приоритете на передачу, и кому ты будешь передавать. Что, у тебя время-то больше становится? – Да. – А? – Тут э, еще вторая сторона медали – это… Э, – э, А? – Немного вообще расслабляешься, получается. – Ну, отдохни, то есть сколько там, как белка в колесе крутился. Чуть отдохни, там по парку походи, с близкими погуляй, <laughs> ну, как бы поживи чуть-чуть, вот, расслабься, но ну, это нормально, я тебе могу сказать. И вот да, здесь тоже там первое, второе, третье, четвертое сделаем. Подожди, а запрос проектных данных от клиентов никто не может делать, что ли? А, запрос проектных данных? Ну, частично может э, ПТО, то есть инженер ПТО. Давай ПТО пиши, то, что, ну, и желтым тоже выдели вот эти две, ты передавай инженеру по ПТО. И все, ему просто внедри в обязанности. Вот. Ну, вот эти две задачи передавай, короче, тебе прям ну, задание от меня. Задание, угу. наставление, не знаю как еще что-то так окей а задачи по бизнесу очень делал да я обзванивал получается так ходи туда получается я два звонка сделал из <къем> десяти да? да встречу я не провел но у меня так получается что вот я допустим по сайту обзванил застройщиков угу. клпр я не могу попасть они там допустим, говорят, там ну, отправьте по электронке, допустим, коммерческой а планеты. Да и все, ну как бы, или, или как? Ну, у тебя где больше клиентов? Ну, видишь, я как думаю еще, как вариант, допустим, мне известен, э, мне известен адрес застройщика. Mm -hmm. Я могу, как я это вижу, допустим, какую-то модель создать, ну там, то есть, мини-макет. No. И не знаю, может быть, ну, это чуть затратно будет, но я думаю, окупится, отправить каким-то заказным посылкой, чтобы им там в офис пришло наглядная модель, что вот, вот так она выглядит, в, в, ну, там, допустим, не знаю, в кирпичной стене, не стене, ну, допустим, кирпич там, или там газоблок, создать ее и поотправлять отправлять застройщик. Не знаю, такая... В голове модель крутится, но одна, допустим, компания она, там адрес дала и сказала, что можно прийти. Там, я имя, фамилия записал, что там, главный, э, главный поток. Как он называется? Ну, я понял. С, понял. Я, короче, ведущий там. Прикольно, прикольно. Здесь у меня получается: снять ролик э, в процессе работы. Получается, исполнителя я нашел. Там бюджет я определился от меня нужно было то есть составить текст нужно было и я должен был договориться по локации то есть там немножко в этом Это в процессе да все уже получается я так понимаю да ну нормально что ты двигаешься как бы ну нормально но только вот у меня базовые вещи, вещи хромают, получается, встречи и звонки. Ну смотри, профессионала сейчас еще поддашь побольше, ну как бы, ну потом нажмем на эту, чтобы незавершенки. Под... Видишь, незавершенки ты как, по-хитрому сделал, Мелкие не записал, они у тебя все равно время все высасывают. То есть ты можешь, допустим, встречи, звонки делать, а тебе там, я не знаю, там, колеса надо там поменять или там мусор выкинуть или что-то, ну короче мелочь вот эта, ее тоже надо по-любому все прописать и выгрести. Ну, скорее всего, ну, а, у тебя мелочь вообще вытягивает все время. Возможно, ты прав. Не знаю. Ну, как бы сколько клиентов там не перебирал из себя лично, как бы по-любому по вот эта мелочь жрет вообще прям. То есть тебе как бы, ну, мост такой у тебя же, он сопротивляется, да, там встречи, да, например, это же, ну, как определенный стресс. Вот, mm -hmm. и он говорит, блин, там, выкини мусор там, или приберись в, в комнате там, или в шкафу разбери там что-нибудь. Ну, то есть он всегда сливается на более мелкую задачу. А если ты их распишешь и выполнишь все, ну, быстро там, то у мозга не будет алиби, да, такого, куда сваливать. Mm -hmm. То есть вот этот психологический прием я тоже хочу, чтобы ты сделал и прям на незавершенки ну, долбанул прям. Ну, прям расписал прям подробно, по мелочи. Сделаешь? Хорошо. Вот, ну а так в целом по учету идешь, по задачам, по... самое крутое, что ты функционал начинаешь передавать, то, что незавершенки тоже там, ну, крупные даже начинаешь делать. Вот, ну и задачи там по ролику, да, там, ну, как бы, возможно, тебе можно в электронную вот эту сеть долбить, где ты заказы сейчас берешь, чтобы ты еще больше оттуда заказов брал. И все. Ну и вот эти макеты рассылать тоже, ну, больше, ну, вложиться туда, как бы, ну, а что делать? Да, сейчас посмотрим. Да, главный функционал сейчас еще передать, чтобы тебя вообще прям, ну, как бы руки развязались. И, может, ты лично на встрече с макетами будешь гонять, да и все, и там уже закрывать людей на сделки. Потом менеджера научишь, чтобы он сам мог гонять. Также по объектам. Ну вот. Ну и главное отслеживать, как это ну, в учете все отражается. Понятно. Ну и что, как тебе в целом вообще вот эта вся движуха? Не, ну, меня это радует, то что я наконец-то дошел до такого этапа, что <coughs> наконец-то цифровый вроде слышал, вроде там понимал это все. Угу. И наконец-то я буду это все видеть. В, в цифрах ну то есть уже понимать что реально сколько я буду зарабатывать потому что у меня по незавершёнкам основная у меня вот прям чувствую не сжирает э, энергию это вот дебет с кредитом подвести с партнером да я там начал mm -hmm. вести там там там так короче запутано что до, до я у него брал короче и он Uh, Какие-то там части, там давно не подводили вот эти подпроводки. Uh -huh. Я сейчас вот начал, сейчас покажу. Ну да, да, чем четче счет, тем крепче дружба, <с> я тебе так могу сказать. Вот я в старую программу зашел, uh -huh. в планирование, я вот так вот, вожу. то есть то, что я должен отдать, ну до конца не довел, вот красный, а зеленый то, что мне. Uh -huh. Не додали, но я должен списать это все, короче. Я понял. Ну, смотри, у тебя сейчас время появляется, и как бы вот эти штуки, но ну, партнерам по-любому зарешают, это же деньги эмоциональная штука. Ну, круто, да. мне нравится, короче, как ты, ну, ты прям и функционал передаешь, ну, прям такой, как бы, ну, толково все делаешь. И там, ну, вот то, что прибыль не смотрел, <laughs> мне конечно, удивляет. Это самое интересное, мне кажется. Ну и я что-то видно вот этот момент упустил, я за ним следил ДДС, э, планирование, то есть я ему установку дал по сделкам. Не, ну А прибыль и баланс уже автоматически формируются, то есть это уже отчеты ради, собственно, чего мы я... все это ведем. Да, я понимаю, просто вот здесь вот немножко я это в прошлый раз забуксовал, Вид... ты видел, наверное, у меня здесь начало было, 0,1, там что-то, я здесь пытался построить, но здесь что-то… У тебя как... под ним еще было не по месяцам, да. поэтому… А там вообще вперед там было вообще капец какой-то непонятный. Ну, сейчас понятно теперь. Ну вот, круто. Ну и так что тебе, ну, как бы ощущения внутренние, как у тебя вообще? Ну, то, что упорядочиваться, это все начинает. Ну, в голове порядок появляется, потому что я понимаю, сейчас э, у меня там b запускается, розница. Я знаю, mm -hmm. что очень большие деньги, и мне надо каждую копейку считать, mm -hmm. мне надо... Вот эту как бы, ну, скажем, одно из направлений раскачивать. Я должен понимать, сколько я зарабатываю, сколько я трачу и. Сколько дивидендов забираешь, да, на себя. Да. Ну, в этом месяце я что-то много забрал, я сам понимаю, потому что. много-мало, там... ты посмотришь динамику, сколько там в ноябре заберешь, сколько У меня часть просто была. Этот, на инвест проект я там немножко этот угорячился, как говорится. Вытащил. Ну, ну, я... цифры смотреть более плотно, сколько заработал, сколько на себя можешь взять. То есть тут такой момент. Ну, и здесь, что, что еще, с первого числа я тоже отделил, получается, личные финансы от компании, потому что вот здесь вот в таблице, если ты, наверное, не знаю, видел, не видел, здесь я, получается... Ну да, чтобы не напрягать человека, который заполняет данные, да? Ну, это, это мелко, это нужно. Свои личные расходы я уже да, в приложении да, веду, все правильно, правильно, правильно. Угу. Ну, чтобы у тебя раз, ты зарплату, как бы как дивиденды вывел, там, и все, и уже тратишь сам на личные расходы сколько хочешь. Чтобы угу. у тебя сотрудник не забивал, когда ты в магазин там каждый раз ходил. Ну угу. что, рад? Такой промежуточный. Вот. ну, брат, что, давай это тогда это будем анализ потом смотреть, да, по месяцам, там, по объектам по закрытым, как функционал передашь. Вот так будем созваниваться. Там, я думаю, мало будет, ну, маленькие такие уже там будут 10-15 минут созвоны. Как бы типа как знаешь, отчет просто мне говоришь, как ну, я как финансист там, или как совет директоров, такой, я у тебя, ну, ты мне презентуешь, там вот это закрыли, то закрыли, там это сделали, то запустили, там функционал передал, там это сделал. При, по прибыли в атаку. Ну, то есть мы как бы на, как на финансовом языке, чтобы с тобой разговаривали плотно. Все, понятно. Будет, знаешь, какой прикольное, да, там, либо первое занятие, ты такой, а, что вообще там делать, либо там, я не знаю, там, какое-нибудь пятое, да, там, когда ты уже сам мне, короче, все все рассказываешь, ты, то есть во всем подколом. Дай бог. Да, да по-любому, что, тут уже, это тут уже нормально продвинулся, поэтому я даже не сомневаюсь. Все, Коль, благодарю. Давай, все, на связи. уже... Поздновато у нас. У нас час ночи. Да, давай, давай, давай, давай, спокойной Хорошо. ночи. Подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Обязательно пиши, что ты думаешь в комментарии с положительным оттенком. Если что-то нужно, можешь написать мне в личные сообщения или в комментарии. Я прочитаю, обязательно отвечу. До новых встреч, друзья. Пока-пока.